Приветствую всех в School. с вами я, и вы находитесь на курсе английского языка за 26 уроков, сезон первый. И сегодня мы с вами разберем построение слов в английском предложении. Это будет очень простой урок для начинающих, как строить простые предложения. Так как в русском мы с вами можем сказать «Я тебя люблю». Так ведь? А в английском только у нас I love you и никак иначе. К примеру, если скажете вы love you I или you I love, значение поменяется и здесь никакого смысла нету, а, но в русском мы можем сказать тебя люблю я, люблю я тебя, а ничего здесь не меняется, да? Так что давайте разберем, как строить простые предложения в английском языке. И а, дальше мы, конечно же, а, перейдем к местоимениям. Это очень важный факт, то что местоимение это как бы как кирпичик, фундамент в английском, и на него выстроено почти все предложение, да, сначала. Mm -hmm. У меня такой вопрос для вас также. Что такое местоимение в Кто может ответить на этот вопрос? Yeah. Местоимение это часть речи? Да. Yeah. No? Что такое местоимение, Кира? Местоимение – это часть речи, которая отвечает за лицо. Например, я, ты, он, а, Но она, не, не, ну, не называет его, да? Да. Угу. А, как вы думаете, местоимение в английском больше или меньше, чем в русском? Меньше. меньше. Да, поменьше, было. Отлично, значит, вы знаете о местоимениях. Окей, местоимение в английском делится на два типа. Первый – это местоимение единственного и множественного числа. И второе — это первое лицо, второе лицо и третье лицо. Давайте сейчас мы запишем. У нас есть... Сначала поговорим о местоимениях единственного числа. К нему относятся... I. Да, отлично. I и I всегда пишется с большой буквой. Я. Везде. Да, хоть в конце, хоть в начале. Всегда пишется с большой буквы, да? Я. Второе у нас идет U. Ю, вот в этом можно уже сразу знать, почему меньше Ю у нас может переводиться так же, как ты или вы. Ага. А, у меня есть вопрос, как вот различить предложение, вот, когда мы используем ты, а когда используем вы, если вот Ю постоянно одно и то же. А, отличный вопрос. Чаще всего а, это можно узнать по контексту, да, о чем идет речь, например. О старшем человеке, или там ну, от этого зависит. Дальше у нас третье. Единственное числе. числе это is. да, ки, и Он, она, оно. И также у нас есть множественное число, это у нас единственное. И множественное число. We. Первое это у нас... Да, это у нас... вы Мы. Uh, mm -hmm. Лицо... Uh, это также мы. Mm -hmm. Что у нас дальше? You. Второе mm -hmm. лицо. Mm -hmm. И третье. Дай. Mm -hmm. Они, да? Mm -hmm. Вот, итак, вы это записали все? Надеюсь. Да. Итак, у нас местоимение he и she, как мы видим, употребляется единственным единственном числе для одушевленных лиц. Также it может употребляться для каких-то животных или абстрактных понятий. да, Например, Например, да. я могу сказать I see a cat. I see a cat. Я вижу кошку. Uh -huh. И как сказать, она, например, черная, черного цвета. It's black. It's black. it's black, it's black, правильно, а, хорошо, дальше можно у нас... Вопрос? Да, да, it можно использовать как человеку? Yeah. Uh, Это английскими пользуется. Да, it, вы имеете в виду it, yeah. uh, можно только к, uh, к маленьким детям, чаще всего используется uh -huh. а как детям. вот uh, съемка, там, it is, lonely, it is как объект, человек, когда будет объектом, uh -huh. то они используют it. Да, вполне себе можно это использовать, когда идет э, речь о, э, а, Конечно же, о единственном числе, потому что во множестве мы уже используем, когда многое, да, множественное число, это уже получается «they». Э, хорошо, и э, сейчас также, да, пока что все на этом. Дальше мы также теперь добавим в наше, э, поговорим о предложении в английском. Uh -huh. Английское предложение э, отличается, конечно, содержит субъект, тот, кто совершает действие, это вот наши э, местоимения и какое-то действующее лицо, и предмет, который мы описываем, и глагол, конечно же. Например, I see, да, как я до этого говорил, я вижу, это минимальный набор предложений. Например, car, или там, phone, машина, телефон, это не считается предложением, это просто слово, да. Но хотя мы можем говорить run, да, какой-то приказ мы можем давать какие-то, когда вы даете кому-то какие-то действия, чтобы человек делал, можно, в принципе, использовать одно предложение. Но, тем не менее, это считается уже, если мы имеем в виду I want you to run. Я хочу, чтобы ты побежал. Это уже считается предложением, да? Стоит также отметить особенности английского языка, особенности построения слов в английском предложении он отличается от русского тем, что он фиксированный и, фиксированный и четкий. Если мы в русском можем говорить так, как нам вздумается, например, да, я тебя люблю, люблю тебя я, yeah. и при этом не будет меняться, как сказать, не будет меняться то, что мы хотели сказать, да, смысл не будет меняться. А в английском только, как мы знаем, I love you, да, и никак иначе. Да, например, если вы скажете love you, love I, you, или это I уже по потеряет какой-либо смысл. Ну, теперь, чтобы не делать таких глупых ошибок, мы с вами разберем простую модель, mm -hmm. с помощью которой вы сможете строить простые предложения в английском. И наша модель называется SWO. Uh, s v -O. SWO. Uh, Как вы думаете, что это означает? Subject, verb, object. object. Отлично, вы уже догадались, как я вижу. Итак, например, Давайте разберем с нашим предложением «Я тебя люблю», да? Как будет «Я тебя люблю», если мы скажем это на английском дословно, например, вот «Я тебя люблю». I love you. I, люблю. I love you. I, you love, да, например, да? Давайте к нему теперь применим нашу модель, сво. Итак, что у нас под subject получается? Местоимение. Местоимение. I. I. И дальше у нас идет V, verb, глагол или сказуемое, да? Это у нас что получается? Love. love. love да? И последний у нас object, тот, над you. кем совершает это действие. You. Объект. Это у нас you. you, конечно же, да? Вы, конечно же, знаете это предложение, I love you, но пусть эта фраза будет для вас как примером, да, чтобы составлять простые, и простые предложения в английском. Mm -hmm. Окей, давайте теперь немножко потренируемся, как вы запомнили эту форму, к примеру, как сказать мне нравятся фрукты, Кира? Uh, I like fruits. Fruit. I like fruits. Да, итак, что у нас дальше? Улобе, как сказать, мы любим французские фильмы? We? We like French we like... films. We like... Да? French, films. Да. French films. Хорошо, а, Мафтуна, как сказать, например, Джеймс ненавидит Марию. Uh, James hate Maria. Hates. Mm, да, правильно построенное предложение, но mm. у нас здесь есть небольшое uh, замечание. После uh, с глаголами, а вот, то есть uh, с местоимениями he, she, it, как мы написали, да, mm -hmm. это третье лицо, uh, с ними нужно uh, использовать букву s, нужно добавлять букву s после глагола. Mm. Например, не Джеймс, uh, hate Maria, а uh, Джеймс, hates, hates Maria. То есть мы добавляем букву s после глагола, да, это касается третьего лица, единственного числа. Вот, есть такое небольшое исключение, но со всеми другими мы используем глагол в обычной форме, да, например, любой можно пример, например, я беру ручку, как сказать в лугубек? I, я беру ручку, брать будет take. I take, I take, I take a pen, a pen да, uh -huh. и Мафтона теперь давай. Он помогает своей маме, как сказать? He helps to his mom. Просто можно сказать his mother. Значит, he helps his mother. Отлично. И давайте теперь еще сделаем небольшой, чтобы все это у нас закрепить, небольшой квиз, то есть небольшое задание такое. Вот вам даны... вам будут даны три предложения. Например, вот в ваших листках есть задание небольшое. Итак, давайте проверим, как вы запомнили вот два, три предложения. Первое: A. Learn I English. Uh -huh. B. I learn English. И C. И C. English I learn. Подумайте немного. Я вам дам несколько секунд. Uh -huh. Итак. A. Learn I English. B. I learn English. И C. English I learn. B. Значит B, да? Да. Почему B? I learned English, I subject, следуя Да, uh, да модель. And object? English. Uh -huh. Отлично. Значит, да, мы сейчас с вами запомнили самое простое предложение в английском. Дальше вы также будете дополнять его прилагательными, другими вопросительными фразами. Да? Но это, конечно же, мы поговорим в следующих видео и в следующих наших занятиях. А на этом урок подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно также оставляйте комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. Обязательно жмите на колокольчик. А мы с вами увидимся на следующей неделе. See you next time. Bye-bye.